Хочу вас познакомить вот с такой необычной Москвой. Очень интересно, такое чувство, что ты в джунглях просто. А, это всего лишь Замкадом. Представляете, вот Замкадом есть такая замечательная красота, неописуемая. Давайте попробуем пройти туда. Мы сейчас с вами идем в джунгли. Представляете? Вот так вот мы с вами ползем через джунгли. Ай, как классно. А, здорово. Свежий, прекрасный воздух. Очень красиво. Вот это, вот... Это Москва, это чудесное, прекрасное, замечательное место. А, так, идем к дереву. пробираемся сквозь джунгли. Вот. И мы пришли к этой сосне. Вот такой хороший кадр. Вот она, Москва. Красиво здесь. Ой, очень интересно на самом деле. Слышите птицы? И, наверное, скоро будет дождь. Ветер. Слышите ветер? Птицы, ветер. Даже удивительно, что такое бывает в Москве. Вот в этом, наверное, и состоит счастье. Когда ты умеешь слышать ветер птиц, умеешь видеть прекрасное. Когда ты не гонишься за общими стандартами. А ты такой какой-то есть. И это не прекрасно. Птица, птица, птица, красота. Вы есть то, что вы мыслите. Вы есть то, к чему вы приходите в своих заключениях. Чем хуже вы думаете о себе, тем хуже вы становитесь. Чем ниже вы оцениваете свой ум, тем глупее вы становитесь. Если вы думаете, что вы некрасивы, вы станете еще более некрасивыми. Если вы думаете, что вы обеднели, вы обнищаете, потому что вы так постановили. Подумайте над тем, как велика любовь Бога. Ведь Он позволяет вам быть и создавать для себя все, что пожелаете. И при этом никогда не осуждает вас. Подумайте над тем, как сильна Его любовь к вам. Ведь Он воплощает каждую прочувствованную. Вами мысли. И каждое сказанное вами слово. Подумайте над этим. Рамта, белая книга, глава пятая. Так, падаем. <звы> Оп. И вот что у меня сверху. <рly> <рly> хорошего всем дня, хорошего настроения и... Счастья, любви и всего самого лучшего. С вами была Лара Шум. Вот в таком прекрасном месте в Москве. Я приглашаюсь с собой на прогулку и могу показать это чудесное чудесное место.